Бисмиллях. Альхамду лиллях. Вассаляту вассаляму аля Расулилля. На прошлом уроке мы с вами изучили аят священной суры Альфатиха. фатиха Рахмани Рахим. Кто помнит, каков смысл этого аята? Кто означает имя священного Аллаха? Аррахман. Аррахман. Аррахмати василе. А его Значит, Ар-Рахман, а". Ар имя Всевышнего Аллаха, означает то, что Аллах обладает широчайшей милостью. Обладает широчайшей милостью. А имя Всевышнего Аллаха Ар-Рахим. Ар означает... Да, Всевышний Аллах обладает таким качеством, как милость который является переходящей, который проявляет Всевышний Аллах по отношению к своим рабам. Значит, Всевышний Аллах охватил своей милости каждое творение. Смотрите, животное нуждается в воздухе, в питье, в еде. И Всевышний Аллах наделяет это животное всем необходимым. Также человек нуждается в покрови, в одежде, в еде, в питье. Всем Аллах наделяет. Это из милости Всевышнего Аллаха. То есть арохматуллахи дурачайшая а, милость Всевышнего Аллаха. Имя Священного Аллаха арохим это значит указывает на то, что Всевышний Аллах проявляет свою милость по отношению к своим рабам. Значит, эта милость арохматуллахи переходящая. То есть Священный Аллах проявляет ее по отношению к своим рабам. Значит, эта милость связана также с чем? Не только с этой жизнью, что мы получаем пропитание ее одежду дом, все необходимо, но также связано с чем? какой жизни? Любой а -а -а -а -а. вечной. Да, то есть сахира. Связано сахара сахиром. Значит, Всевышний Аллах тебе в этой жизни даст сто, если ты будешь поклоняться одному Аллаху, от чего будет польза тебе вахера в последней жизни? можешь у Аллаха попросить много вещей, но Аллах не даст тебе все вещи, которые ты хочешь. Потому что некоторые вещи могут тебе навредить, ты не знаешь об этом. Но Аллах знает об этом. Он всезнающий, знает все сокровенное, что будет завтра, что будет через год, через 10 лет, через тысячу лет. Мы не знаем об этом. И Всевышний Аллах на основе своего знания вахера последней жизни дарует рабам, верующим, то, от чего будет польза им вахир в последней жизни. Значит, имя Всевышнего Аллаха – это милость, которая связана с последней жизнью. Связана со знанием Всевышнего Аллаха, с его предопределением. И это, да, величайший аят. И также мы с вами говорили на прошлом уроке, когда угу. мы читаем эти слова Всевышнего Аллаха Ар-Рахмяни, Ар рахим Чему побуждает эти слова наше сердце? Кто помнит? Это... Когда мы говорим «Аль-Хамду-Лилляхи, Роббил-Алямин», Аль да, Аль Аллаху, Господу миров, это побуждает нас к любви к Всевышнему Аллаху. Словно мы признаемся Всевышнему Аллаху в любви и говорим «О, Аллах, мы любим Тебя!» «О, Аллах, мы возвеличиваем Тебя!» «И вся хвала Аллаху, Господу всех миров!» А когда мы говорим слова Всевышнего Аллаха ар рахим износим эти имена Милости у милующему то есть он не просто создал миры, создал весь этот мир. Он создал этот мир на основе своей милости, для того, чтобы создать своих рабов, которые будут поклоняться ему одному, и миловать их. Миловать их. Значит, все, Всевышний Аллах создал милости своей. Ведь Аллах не нуждается в этом мире. Аллах не нуждается ни в небесах, ни в земле. Ни в земле. Ни в горах, ни в животных, ни в растениях, ни в людях, ни в ангелах, ни в джинах. Аллах не нуждается ни в ком, но все нуждаются в нем. И не нуждаясь во всем этом, Всевышний Аллах взял и все сотворил. Это по милости Аллаха. Значит, когда мы читаем эти слова, мы надеемся на милость Всевышнего Аллаха, что Аллах помилует нас в этой жизни и в вечной жизни. Давайте попробуем обратить внимание на этот момент. Что значит помиловать в этой жизни? как Аллах милует в этой жизни своего раба. Кто догадается? Кто знает? Он дает пропитание. Хорошо, но эта милость, она касается всех. Неверующим, кафирам. Аллах тоже дает пропитание. У них есть еда, т ⁇ машины, дома. Мы умеем читать Коран, а ангелы не умеют. Да, мы не просто умеем читать Коран. Помилуйся Всевишний Аллах, мы читаем Коран и верим в его смыслы. Аллах сказал «поклоняйтесь одному Аллаху», и мы поклоняемся одному Аллаху. Есть такие люди, как иудеи им подобные, которые читают Коран, знают, к чему призывает Кур'ан, знают о таухиде, но не поклоняются одному Аллаху. Над ними гнев Аллаха. Есть такие, как заблудшие, как христиане им подобные, которые не знают, заблуждаются. Мы, Архандулиля, по милости Аллаха, умеем читать Коран, читаем Коран, понимаем его смыслы и живем по Кур'ану. Это и есть великая милость Всевышнего Аллаха. Также, из, какие еще милости вы знаете, которые связаны э, с Ахеро, но ну, эти милости Аллах проявляет в этой жизни? Тайм Коран, что мы еще читаем или что мы изучаем, какие милости знает? Да, мы И читаем маз. Опять выплачиваем, ботят. садака даем, раздаем. Еще что? Постимся в Рамадан. Да, постимся вместе с Рамадан. Правильно. Угу. Значит, держим Алхамдулиллах. Аджильбей. За кем мы следуем? Забра рук мухаммада, забра рок Следование за его сунной, исполнение сунной в жизни, это тоже из милости Всевышнего Аллаха. Ведь Аллах СубханаВталя послал к нам пророка Мухаммада, который разъяснил людям, как надо понимать Коран, как жить по Корану. Потом пришли хадисы. Значит, эти милости Всевышнего Аллаха, видите? Если мы и знаем эту милость Всевышнего Аллаха, которую Аллах дарует в этой жизни, да. будем жить по этой милости Всевышнего Аллаха, когда Аллах проявит свою милость вахера то есть защитит нас от ада, от адских мучений, ведет нас в рай, то есть в, рай, в райские да, наслаждения. Ахамду лилля. Значит, этот аят вызывает в нас надежду. Мы надеемся на Всевышнего Аллаха. Надеемся, то, что Всевышний Аллах проявит свою милость, дарует нам понимание суры Аль-Фатиха, даст нам Тауфик, то есть поддержит и направит нас к тому, чтобы мы совершали деяние по этой суре. Сегодня мы с вами возьмем следующий аят из этой священной суры, в котором говорится Саид Абусаад. Внимательно слушай, хорошо? Можно спросить? Давай, спрашивай. Значит, следующее слово Всевышнего Аллаха ⁇ Меликия Яумиддин. Читаем вместе. Меликия Яумиддин. Меликия Яумиддин. Меликия Яумиддин. Меликия Яумиддин. Посмотрите, у нас мим... А затем идет алиф. Видите? Маленькая вертикальная палочка, черточка. Это называется ка-има. значит стоящий алиф. алиф. Называется а им – значит маленький алиф. На самом деле это большой алиф, просто это такой шрифт. Прописывается как маленький алиф. Также какие слова ар -Рахмен". Видите? Алиф, который не прописывается, но читается. И здесь по всем есть Алиф? Мим Алиф, Фатха, Май. Мим Алиф, Фатха, Май. Мим Алиф, Фатха, Май. Лам ка-сро ли, Май ли. Лам ка-сро ли, Май ли. <связывая> вот посмотрите, некоторые из вас читают, говорят «мелики», «лики». Как будто у тебя не кесра, блям, а кесра, переходящий в Мелики, мелики, нет, мелики. Смотрите, когда кесра произносится, значит губы не отрываем, а делаем пошире. Слушаем. Мелики, мелики. Маленький. Вот. Вот. Дальше смотрите у нас. Я, вау, фат хасукун, я. Я, вау, фат хасукун, Ми. Я с Роми, я умею. А если мы соединим это слово с последующим словом, со словом... Один. Мы говорим. Мим, даль. Касрасукун, мид. Я у Мим, даль. Касрасукун. Мид. Присоединение. Я Присоединение. Ум... Вот это смотрите, у нас в начале Хамза да. называется. Хамзату Васель. Хамзату Васель. Видите, маленькие капли горизонтально. Значит, Хамза пропускается при соединении слова. Лям входит в даль. Кто догадается, почему лям вошел в даль? Да, потому, потому что они лунные. Потому, потому что, что дали наоборот, не лунный. комари, наоборот. Комари не входит, а шамси входит. Значит, шамси солнечный. Почему назвали шамси? Потому что шин, лям и шин они оба с языка. Языковые звуки. А мы же сказали, Потому как озвуч... это солнечная буква. Слушаем, слушаем. Уже все ответили, значит, слушаем дальше. Посмотрите. Да, сказали «даль» – солнечная. «Шамси». «Шамси» – это солнечная. Потому Теперь... что у «лям» и «даль» похожие эти. Потому что «лям» и «даль» у них получается махарач приближенный. «Даль» выходит откуда? С передней Потому части что... языка. Слушайте, слушайте. «Лям» выходит тоже, да, с передней части языка языка. Видите? Один, один. Лям входит вдаль, потому что они близки друг к другу. Близки друг другу. Поняли? Как ты заходишь к своему соседу, если твой сосед хороший, да, мусульманин, так и он заходит к тебе, к своему соседу. Потому что вы близки друг другу. Но ты не можешь зайти в гости ко мне, потому что я далеко от тебя. Видите? Лям и даль, они приближенные, поэтому лям входит вдаль. А коф и лям отдаленные. Лям у нас языковой звук на кончике языка. А коф у нас тоже языковой, но в конце языка, ближе к горлу. Коф. Скажете коф, вы чувствуете напряжение в конце языка, ближе к горлу. А когда мы скажем лям, эль, эль, значит лям у нас на кончике языка. Понятно? И получается л, А здесь... Аль-Дин тяжело сказать. Скажите Альдин. дин Аль-Дин. Тяжело? потому что лям так и хочет войти вдаль, и Даль удвоится. Видите, удваивается Дель. И дин А я скажу «эль-Дин» тяжело. Альдин, дин мелик Тяжело сказать. Видите, потому что лям ходит вдаль. То же самое скажите «эль-Шэмс». «Эль <связь> тяжело сказать, потому что лям <связь> у нас Шин, потому что Шин является Шемси солнечный, а, Оф, например, «эль Комар или, например, «эль Бейт Б у нас является Комария, то есть лунный звук. Поэтому говорим Мим Дель Кесра Сукун Мид. -дэ». Мин, даль, сукун, мид. сукун, мид, мид. Но здесь двигается даль. Лям вошла в даль, и даль удвоилась. Дальше у нас вторая даль, и еще после нее есть буква я, которая придает долготу. Называется Харфуль мед И говорится, даль, я, Касра сукун, ди. Далее я кесрошукон, я умю. Я умю. Я умю. Ну, он я Малики я Вот у вас хорошо получилось. Некоторые допускают ошибку, говорят я умиддин, миддин, «бин». Должен быть как мид, я бин. Видите, киасера не должно быть бин или некоторые вместо дель произносят как буква т говорят мелики я умитин митин видите дель оглушается и становится как тин нет здесь говорится мелики это значит царь царю я умитин дня воздаяния или значит нельзя ошибку допустить в этом аяте как как других аятах здесь говорится мелики я умитин митин я умитин видите по словам, Яумидин. Повторяем. Значит, давайте, попробуйте, прочитайте все вместе. Послушайте угу, Остальные? А, видите, кто-то сказал, да? Мелики Видите, кясра должна быть четкой, то есть губы должны быть пошире, будто улыбаешься. Мелики Яумидин. Мелик, я умею. Мелик, я умею. Мелик, я умею. Мелик, я умею. Ах, Сенту. Мелик, я умею. Теперь да переходим на смысл этого ята. Мелик это одно из имен Всевышнего Аллаха Азаваджель. Когда мы это имя отдельно упоминаем, мы говорим эль-мелик это значит царь, пастерин. Мы уже с вами изучали это слово, да, когда изучали имя Всевышнего Аллаха а роббе Сказали, что Ароб ар это аль альмелик, ал Розик, альмабуд. Не забыли? Значит, Аль-Малик одно из имен Всевышнего Аллаха. Значит, Он всем обладает, Он всем владеет. Все небеса, все земли, все горы, реки, все животные, джины, люди, ангелы – Абсолютно все принадлежат одному Аллаху. Он Аль-Малик. То есть Аль-Малик – одно из имен Всевышнего Аллаха. Но он не просто царь. Не просто всем обладает и владеет. Он еще всем управляет и распоряжается. Управляет и распоряжается. Все принадлежит Аллаху, и он этим управляет. Всем этим миром управляет один Всевышний Аллах. Значит, этот аят побуждает нас к страху. аль хов Страх, чтобы мы боялись Всевышнего Аллаха. Видели, да, у нас первый аят. Аль-Хамду лилляхи роббил алямин. Побуждает к любви. Махабба. Чтобы мы любили Аллаха. ару рахим Этот аят побуждает нас к надежде, чтобы мы надеялись на Аллаха. Малик и Яумиддин. Побуждает нас к страху, чтобы мы боялись, Аллаха. Каким образом это аят побуждает нас страху? Здесь говорится «Мя реки я у дня воздаяния». Дин – это значит от слова дейн. Дейн – это долг. Например, ты когда возьмешь у кого-то деньги в долг, это называется дейн. Дейн – это значит долг. Ты взял у нее деньги в долг, ты обязан ему вернуть. У кого-то ты взял книжку почитать, это не твоя книжка, ты должен ему вернуть, на тебе дейн – долг и ты взял ручку, ты взял велосипед, значит, у тебя есть долг дин. Мелик я дин, царю дня воздаяния, то есть царю дня долга. всех у нас есть долг перед Всевышним Аллахом. Мы все должны кому? Аллаху. Аллах нам дал небеса, земли, воздух, растения, животных, подчинил Всевышний Аллах людям. Аллах нас кормит, наделяет для чего? Для того, что мы его отблагодарили Всевышнего Аллаха, чтобы мы сделали шукар и поклонялись Одному Аллаху, аз -ваджаль. То есть любили Одного Аллаха, надеялись на Одного Аллаха и боялись Одного Аллаха. Это и есть шукар, благодарение Всевышнего Аллаха, аз -ваджаль. То есть наш долг перед Аллахом – поклоняться Ему Одному. И в тот день мялики яумиддин яумиддин, да, я яумалькияма, -э то есть день Состояние, судный день и день день расчета. Люди узнают, кто на самом деле отблагодарил Всевышнего Аллаха, а кто не отблагодарил. Потому что Всевышний Аллах, мы же сказали, -рахим», Аллах обладает широчайшей милостью, дает милость кому? Даже кафирам, неверующим, которые не поклоняются Аллаху. Даже преступникам. Самые великие преступники – это те, которые делают ширп многобожие, которые делают неверие. Придает Аллаху товарищи, Это и есть великие преступники. А Тот, который совершает преступление в отношении людей, у кого-то ворует или кого-то обижает, тоже совершает грех. Но это менее тяжкое преступление, чем ширп многобожие и Всевышним Аллахом. Потому что нарушает право Аллаха. Аллах наделил его да, со всех сторон, то есть наделил его всем. А он после этого предает Аллаху сотоварища. Вот в тот день, в день воздаяния, люди узнают, кто на самом деле отдал свой долг Всевышнему Аллаху, а кто не отдал. Видели? Значит, мы все должны кому? Аллаху. Ведь Аллах создал тебя, дает тебе еду, ее, одежду. У тебя сейчас есть все, посмотри. Все, в чем ты нуждаешься, Аллах тебе дал. Для чего? Для чего тебе это Аллах дал? Для того, чтобы благодарить чтобы его. Да, чтобы ему одному поклоняться. Поэтому, значит, этот аят это то, что Всевышний Аллах Субханава обладает мульк и мильк. Мульк и милк, То, что Аллах всем обладает и еще распоряжается всем. Всем распоряжается. Значит, в твоей жизни распоряжается кто? Аллах. Твоя жизнь управляет кто? Аллах. Что бы с тобой ни произошло, все будет по распоряжению Аллаха. Аллах. Да. Поэтому свяжи свое сердце с Аллахом, не со своим отцом, не со своей мамой, не со своими друзьями, не с деньгами, не со своей силой. Свяжи сердце с Аллахом, Господом всех миров. Он тебя создал для, чего? для того, чтобы ты сказал «Альхамду лилляхи роббил алямин». Воздал хвалу одному Аллаху, Господу всех миров. Рахмяне рахим, милостивому, милующему. Мелики Яумиддин. Дарю, дня воздаяния. Значит, все мы предстанем перед Всевышним Аллахом в судный день. Но долг мы должны отдавать Аллаху в этой жизни. Понимаете? В этой жизни поэт называется Яумиддин. День воздаяния, то есть день долга. И значит, это аят побуждает нас к чему? Мы сказали. Малик яумиддин. страху перед Аллахом. Акцент. Да. Страху перед Аллахом. Значит, альхамду лилляхи, роббель -ли алямин, побуждает нас к махаббе, к хви. Рахмани рахим, побуждает нас к раджа, надежде. Малик яумиддин, побуждает нас к страху. Для чего? Любовь, надежда, страх. Вот на основе вот этих трех вещей, дети мои, мы говорим перед Всевышним Аллахом. И я кена буду. Только тебе мы поклоняемся, любя тебя, надеясь на тебя и боясь тебя. Видите? «И я кена буду – это только тебе мы поклоняемся на основе чего? «Аль-Хамду лилляхи, Роббил алямин» на основе любви. «Рахмани Рахим на основе надежды. «Малик яумиддин» на основе страха. «Я кена буду и я кенастаин». Только тебе мы поклоняемся и у тебя просим помощи. Видите, в каждом намазе, в каждом ракеате мы говорим с Вишней Аллаху, что любим его, то надеемся на него, то боимся его, и на основе этого поклоняемся ему одному. Поклонение – это значит читать намаз, поститься, хакят выплачивать, хач совершать, убрать препятствие с дороги, камень, который может споткнуться мусульманин. Все это делается ради одного Аллаха на основе любви, то есть из любви к Аллаху. На основе надежды, надеясь, что Аллах примет это мое деяние, то, что я убрал камень с дороги. На основе страха, боясь, вдруг Аллах не примет от меня это деяние. Вдруг я это дело сделал на показ, или чтобы люди меня похвалили, и чтобы, или чтобы мама сказала, о, какой то у меня сыночек молодец, камень с дороги убрал. Нет, ты не хочешь, чтобы мама видела твое это дело. Ты хочешь, чтобы Аллах видел твое дело, как ты убирал камень с дороги. Это греет твое сердце. Понимаете, да? Значит, и я это только тебе, на Буду мы поклоняемся. Этот аят мы с вами будем еще разбирать на следующем уроке. Мы сегодня немножко забежим вперед. Для чего? Для того, чтобы связать первые три аята. Ахамду лилляхи роббил алямин ар-рахмяни ар-рахимим яумиддин с вот этим аятом аятом я кана Абуду Только тебе мы поклоняемся Ия кана Ста'ин И только у тебя просим мы помощи. Видели, да, в каждом намазе, в каждом ракеате ежедневно ты читаешь вот эти слова теперь ты знаешь смысл этих слов твой намаз не равен намазу того братика того мальчика который не знает смысла фатихи теперь каждый намаз каждый ракат оставит отпечаток там сердце делать тебя еще больше праведным еще больше будешь любить аллаха еще больше будешь надеяться на аллаха еще больше будешь пьяться всевышнего аллаха и еще больше и лучше будешь поклоняться Всевышнему Аллаху Аззаваджаль. Видели? Потому что каждое чтение от тобой, суры Фатиха, является делом, а дело – это вера. Вера увеличивается через увеличение деяний. Значит, сегодня мы с вами взяли мэлики яумиддин, и я кэна и я Вот это последний аят, который сегодня с вами брали, да, мы с вами будем изучать его на следующем уроке и попробуем забрать каждое слово и каждую букву. Иншалла. Значит, вот это аят. Иншалла. Пятая аят, да, на следующем уроке. Сегодня вы, значит, до следующего урока должны прописать аят Меликиял Меддин, отработать этот аят, его чтение, да, переписать себе этот аят и помнить что он побуждает нас к хов страху. Мы с вами еще на следующем уроке напишем доску к этому аяту. И свяжем первые три аята с, чет... с пятым аятом иншаллаху мутаали. Это если исходить из того, что басмеля не относится к фатихе. Если иметь в виду то, что басмеля относится к фатихе, то у нас получается, да? Будет басмеля первый аят, алхамдулилла, второй аят, ар рахим, третий. ар-рхим, эти малик будет четвертый, Ия -буду и як и як пятый. Если исходить из того, то, что басмали не относится, тогда у нас будет этот четвертый аят. Валлаху Субхану таля алям. А Всевышний Аллах знает лучше.